Ребят, всем привет! На связи Евгений Вишняков. Сегодня я хочу с вами поговорить о компании Тайрус, Расскажу, почему я в компании Тайрус, что нового там происходит, какие перспективы и стоит ли туда сейчас заходить. Обязательно подпишись на канал, ставь лайк и погнали! Компания основана в декабре 2016 -го. В этом году ей будет три года. Я считаю, это хороший показатель, потому что многие компании закрываются в первый год. Вторая причина – компания занимается недвижимостью. Строят в Москве доходные дома. В Турции, в Алании два отеля 250 метров от моря. Третий немаловажный фактор – это знакомство с с основателями компании Денисом Тетериным и Андреем Зайцевым. С Денисом я познакомился в 2017 году в Питере. Он тогда вел свое обучение по заработку на недвижимости «Ты инвестор» и рассказывал нам, как создавать множественные источники дохода. Благодаря его обучению по криптовалюте я приумножил свой депозит более чем в 4 раза. С Андреем я познакомился в сети. И он мне не раз подсказывал, куда инвестировать не только в сфере криптовалют, но еще и в инвест-проекты. Был даже такой случай, когда я хотел проинвестировать немаленькую сумму. И уже в самый последний момент я решил написать Андрею, это была уже глубокая ночь. Он мне тут же перезвонил и рассказал о том, почему не стоит вкладывать в данный проект. И буквально через две недели проект закрылся. И вот так вот я сохранил свои сбережения благодаря Андрею. Как вы думаете, после этого у меня есть к ним доверие? Можешь написать в комментариях. В компании несколько источников дохода. Матричный маркетинг, недвижимость в Москве, акции компании Тайрус. В этом году еще добавились. Недвижимость в Турции, вышел собственный мессенджер Тайрус, запущена лотерея на блокчейне в которую я уже успел поиграть и даже выиграл джекпот. Об этом у меня есть на канале обзор, можешь его посмотреть, ссылочка будет в описании. Далее, децентрализованная биржа, программа Stellar в ближайшее время запускается. Онлайн казино, оно уже вышло в тестовом режиме, сейчас мы его тестируем. Вы тоже можете в него поиграть, ссылочку я оставлю в описании. Мультивалютный обменник. Продуктовая линейка для здоровья, экономические игры на блокчейне. И самое интересное. У компании вышел свой токен WinStars с аббревиатурой WNL, который объединяет все эти продукты в одну единую экосистему. Токен уже есть на CoinMarketCap. И на данный момент торгуется уже на четырех биржах. Одна из них, которая децентрализованная от компании Tyrus. Всем держателям токена будет идти пассив. Об этом я расскажу в следующем видео. А стоит ли заходить в компанию сейчас, решать, конечно же, вам. Я считаю, стоит. Более подробно по каждому направлению я буду рассказывать в своих следующих видео. И в самом ближайшем я расскажу, как каждый может получить квартиру-студию в Москве. Поэтому обязательно подписывайся на мой канал, жми колокольчик, чтобы не пропустить следующего нового видео. Пока-пока.